бургеры стали еще вкуснее. О, Всем привет! С Артем Авдеев и вы на канале Хэкс. Сегодня я буду смотреть об сегодня я буду. Сегодня реакция обзоры. Значит обзоры, от которых вы будете в шоке. Обязательно поставь лайк и подпишись, чтобы чтобы иначе Всё. Ой, ой, сейчас взорлётся, сейчас у него залагает в Блин, почему у него не залагал в Майнкрафт? У него что, мощный компьютер? Это ещё тут нектария. ого как все взорвалось и что же у панкочки получится ого я не встал что так можно о так решайте либо у панкочки либо у меня и не выбрать или красное потяжите вот я напишу в каникваре по синий Уф, спасибо. И пока... Кто нашел? Uh -huh. Так, вс. Эксперимент да. по нем не гасится. Так. Ого! Какая пашня. Прям в элитовой броне. Э. А. А. Я ж только что сказал. Синий. Так. Ну, мой Так. Ладно, выдержать вот так. О, го-го-го-го-го. Я прямо испугался со взрыва. Анга, ну, хакер. Та <связь> так, все. Третий экскремент. Вы с вами видите, что вы... Okay, I do it. Hey Oxcoo. да dépеее Может это свое или или Впрочем, синий Я лучше буду искать другие тинги Kissery Так, сам напишу. Так. Так... Вот! Ладно, буду ссалить на две... Так... Как он... Как вернётся? ОГО! Откуда у него такой компьютер мощный? Если у него в кинг Как будто у него в скинг Стива. Этого не может быть! Я не знал, что так можно! Теперь всё, бабахнутое превратилось <свёзд> в лес. А это, а это уже слишком. С телефония не телефония парфайл. Это будет в новой ушкой один Так. Ребят, мы скоро закончим видео. Так. Ого, как взорвалось! так ого это будет прям ты я знаю как делать все дыра! так Ва Поставь лайк. Вс, это уже повторнее в коренник на моём видео. Ковайку, фрейм, фрейм, вырывайся о сейчас будет красиво. <куп und> как он вс успевает? Поставлю ему лайк. Повторюсь я вкинул леринг на, на ссылку, в офоне так сегодня, сегодня мы заканчиваем Само, а, так мы, мы сегодня заканчиваем этот ролик одевательно а подпишитесь на мой канал фон был артёмов Дэй, всем пока